Доброго утра, дня вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Дэл и Эфи Всем привет. И сегодня у нас игрушечка Amove. О, Да, и собственно говоря, мы сегодня стараться бежать и не умирать. Ну что, погнали? Так, пожалуй, только тебя ждем. вот этот игрушек. Ты у нас демоненка выбрал. Тенистайк. Четыре режима. Так, давай чё тяжелые с... пули, жара, что-нибудь попроще. <свист> вот так вот. Да, я думаю, попроще там не будет, там вижу <свист> горячую картошку. Так, выбираем мутатор. <свист> Сегодня будет кубик. Как всегда, Впрочем, кубик. как и всегда. Да. <свист> Путанец. Опять не тот. Не тот режим, который нам хотелось бы. Ну да. Тяжелые пули. И мне сразу дали пулю. И я забрал пулю. Что? Хедшот двойной. Как так получилось-то? Это жесть. О, будет весело сейчас. Статический удар. Слушай, у нас тут парень вообще зависший. Куба. Здрасте. Прилипаем. Да именно так ну я пожалуй короче оба что там творите да он меня оттолкнул такие сам отлетел туда же телепортик телепорт да полетели ой ой давай давай строй строй это майнкрафт ух ю на Майнкрафте да, на Майнкрафте лист. Скоростной забег. Чем? С джетпаками? С джетпаками? серьезно? Так, это будет жестко, я чувствую. Все, я сразу бомбану. Как этот парень бежит, а он сделал же... поаккуратнее и вот начинает. Так получилось как всегда. Походу, это бот. Теперь... У ну, он так начинает. Нифига себе, смотрись. Оба, оба. О, О, там лабиринт еще. Й. Yeah. он, походу, только в этот режим и играл. Да, видимо так. Так, ну что у нас? Пугающий призрак. Давно не видели такого режима. И с бомбардировкой, серьезно. А чрт, кого бомбайнин? Первым. Что такое? Кого первым бобануть? Не надо меня. Зачем? Ух, ух, ух. Что? О -о -о. Я тоже не понял. Кричит на всех подряд он. На меня накричал, на тебя. Тяжелые пули под водой. Да что ж такое? Так, Ну это интересно. я подобрал. Поэтому я всегда убечаю ставлю. Давай, давай, давай. Оба она. Есть. Я его победил. Статический так, теперь удар. статический удар. И время выбирать мутатор. Так. Я отомщу. Я отомщу. репеш Да. еще будет весело. Статический удар с репейником. Да не, это нереально, это невозможно. Я не буду вам мешать, ребята. не будешь нам мешать, ну ладно, все, я тогда иду к тебе. Мы, кстати, не разговаривали. Локиров. вдвоем. Я подожди, я не, я не буду к тебе прыгать. Ты ко мне не прыгать. Буду. Пошли того пытаться это завалить. Ты что творишь? Вот это было жестко. Как я к нему пойду теперь, а? Никак. Ой, блин. Ухо на Ухо надо... Спустился ты к нему, да? Спустился. Надо было через лево. Ой, левое через левое блоки... подожди, мы с тобой... Я убежал. Нет, мы с ним. Ты что творите? Жесть ребятки, Полный провал. провальчик у нас. Ой. Здрасте. Здрасте. Ты смотри, он не может никак от меня отлепиться. Он не понимает, что за дичь творится, походу. Зри, зри, зри. Мы вдвоем на одном блоке. Есть, я победил. Красавчик. Он слишком долго стоял. Так, нам надо его обгонять. Ну что-то у нас. Опа! Опять тактика! Готова! Галактика! Галактика! Просто галактика. Все, держи, держи его, не отпускай. Вот да, я тоже держу, я его тоже держу. Так. В другую, в другую сторону, меня сейчас убьет. Все, все отлично. Оба, оба. Нет, не в ту, не в ту, да, не да, в ту. Да, он я, меня хочет. Я, я держу, держу, держу. Ой, сторону. жесть какая. Тимплей. Так. Да? Ну, я вибрирую. Я вибрирую. Че? Есть, я все-таки победил, но мы отлично. рванули в конце просто пугающий призрак серьезно Так. это будет сейчас полная жизнь не надо меня пугать Пугай его он меня испугал идем вон он посередине е я тут прямо же видео. Так. полетели ну ка ну куда ты полетишь? Я прилепился. Ох, ё какая. Оба. мы ФСР оба. Подпортим. Ух, ё. Фу. Ну, еле-еле выжил. Да. Так, ну что, строительные блоки? Болезька. И при этом ты выбираешь мутатор. Кубик, конечно же. Ну да. Спустильное касание мы не будем делать, нафига оно надо. Ну, прикольно. Так, джетпайки. Блин, зачем я себя заблочил? Господи, как я туда попал вообще! А я вниз упал. Да жесть. Так, переключатель скино. Опа, со статическим стати, электричеством, да? Открыто его. О, господи! Да что ж ты творишь-то? Оп. Он сам. Да? Тяжелые пули. Он сам. Это кого-то? Тяжелые пули с двойным прыжком. Ну, полетели чё? О, мне прям пульку куда? Давай его. Ну, да, Че? у него еще поди О, отлично. Так. О, есть. Да, пугающий призрак. это Будет сейчас жесть с джетпаками. Фигец. Короче, летите. Все, меня вот шатал он. Ты меня уж Офигеть. Офигеть. И скоростной забег сейчас. Это реально это походу ходу бот. Да, Существует? это бот. Перевертышь? Неплохо. Так пугать только бот может. О, у Нас попал пополнение. Отлично. <существует> Слушай, я нашел ход, смотри, какой. Да блин. <существует> Понимаешь, да? Да, понимаю. Так. Ты кажется, у нас как раз и победишь. <существует> да. -ху -ху! Даже дошел до конца. А, В общем, прикольненько все да, если мы вам понравилось это видео, где офицер тащил демоном, то не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, нажимать на колокольчик, чтобы получать это новых видео, оставлять свои комментарии. Ну а с вами сегодня был Бел и, собственно говоря, офицерк, всем огромное спасибо за внимание и пока. Да, всем удачи и всем пока.